Здравствуйте, меня зовут Юлия Штупул, я работаю в банке PUMP, отвечаю за управление клиентским опытом. Буду спикером на конференции Customer Experience Management 6. Моя тема о том, как построить экологичные отношения с клиентами, используя методологию NPS и сервис дизайн. Приходите, будет интересно.